Вот. Переходим к гастроэнтерологу. Гастроэнтерологу попала в этот же день, когда я решила, что пора, уже пора обратиться. Мне сделали УЗИ, э, желчные пузыря, по-моему, э, лимфоузлы сделали УЗИ и пощупали живот. Послушали мою историю, которую я вам только что рассказала, и выписали таблеточки. Сказали, что это гастрит, острый гастроэнтерит, раза, тримидат и альфа-нормикс. Это от хеликобактерии, от хеликобактерии. Подождите, от хеликобактер пилори. Какой антибиотик, кишечный, более-менее щадящий. А, сказали, что у тебя вот именно оно, давай стартуй, пей таблеточки, все будет хорошо, э, курсом. В первый же день мне стало легче от них, спорить не буду, стало легче, но не в пределах идеального. А проходит неделя, я пропиваю весь этот курс, пишу ему, у меня не совсем стало легче, то есть симптомы ушли некоторые, но какие-то, вот тяжесть желудки, она осталась как будто бы, знаете, кушаешь... И тяжесть внутри как будто бы вот очень долго переваривает. И вот эта тяжесть в желудке, она сменяется резким голодом. Такое ощущение у меня осталось спустя курс, который я пропила, который назначил гастроэнтеролог. И так как я уехала в другой город на месяц, я поддерживала связь с этим гастроэнтерологом только по сообщениям в WhatsApp. Он говорит, 4 недели соблюдая дальше диету, Диету я расскажу в следующем видео, что я ем и как вообще я питаюсь, потому что это еще отдельная абсолютная часть этой истории, это нужно рассказывать, это нужно показывать и так далее, объяснять, что, почему и зачем. И сходи, сдай анализ. Анализы на антитела Helicobacter pylori, потому что мы пропили с тобой антибиотики, якобы если он у тебя был, то у тебя должны остаться антитела к нему. Если у тебя их нет антител, значит это был не хеликобактер пиллари. вот так он мне сказал. И он посоветовал сдать анализы Огромную такую кучу там, на кровь, на все, на все, про все. В общем, все сдала. Все хорошо. Никаких у меня отклонений по анализам нет. Все идеально. Антител нет. Я хожу и думаю, что со мной тогда, почему? Почему мне не становится лучше? И да хотя в другом городе, я подумала, блин, пришло время пойти к другому гастроэнтерологу. Кстати, вот к сведению про ФГДС, да? Первый гастроэнтеролог. Сказал, тебе ФГДС не нужно. Второй гастроэнтеролог, значит, уже в другом городе. Я к нему пришла, рассказала историю. Всю вот эту вот, которую я опять же рассказываю вам. Про первого гастроэнтеролога, про все симптомы, про все предшествующие события. Она все посмотрела и сказала, ФГДС, с этим результатом ФГДС, приходи ко мне. Итак, ФГДС. Что это такое для меня? Была загадкой, пока я не загуглила, что это такое. Это большую трубку тебе вставляют? горло и запихивают эту трубку до желудка и так далее и там с камерой просматривают все что внутри что у тебя находится и нет ли у тебя каких-то там эрозий нет ли у тебя каких-то повреждений нарушений слизистой оболочки нет ли у тебя там э, рефлюкса в общем фгдс очень неприятная <существует> не, не должна быть скорее всего приятная. просто ну, сама суть то что конечно запомнилась эта процедура мне надолго и так день фгдс мне сказали, нельзя кушать с предыдущего дня после шести вечера, а пить нельзя было. Ну, по-моему, точно так же. Утром разрешено было попить маленький глоточек воды, чисто вот смочить горло. И чистить зубы нельзя было зубной пастой, только щеточкой. Чуть пройтись. пасту нельзя было использовать, потому что вот эти частички пасты они также проникают, и немножко некорректно ФГДС может показать. Итак, прихожу я на этот ФГДС. Врач, медсестра, я сажусь такую шеточку. Врач держит, настраивает вот такую длинную трубку, ну размером, блин. Наверное, знаете, вот диаметром вот таким, наверное. Вот такая вот трубка черная идет, идет, идет. И на конце у нее камера. Стоит мониторчик. И медсестра перед этой процедурой берет лидокаин. У вас, конечно же, спрашивают перед этим, нет ли у вас аллергии на обезболивающий лидокаин. Я говорю, нет, нет у меня обезболив... О, нет, нет у меня аллергии. И она берет и пшикает меня в горло вот этим лидокаином. То есть здесь он такой не очень, ну, такой. Обезболивающий начинает действовать на гланды, на горло. И ты не чувствуешь что ты глотаешь, то есть ты глотаешь слюни, а ты не чувствуешь, потому что у тебя вот здесь как будто бы просто воздух, ну, в общем, и весь бой, и все. Дальше ложишься на кушетку, на бочок, и открываешь рот, и тебе запихивают огромную трубку. Начинают засовывать эту трубку, я начинаю задыхаться, как будто бы я кашлю, я... У меня слезы сами собой, я даже не плачу, у меня просто слезы идут, я, короче, кашляю. У меня вот эти позывы, меня давало успокаивать, говорят, тихо, тихо, ну что ты, что ты такой, дыши ртом. Носом ну, а сам не знаю дышать. дыши ртом, успокаивайся. В общем, процедура была... А, нет, нехорошие. <св> я видела свою 12-пер... Клапан между желудком и 12-перстной 12 кишкой. Я видела этот клапан, он вот так открывался и закрывался, открывался и закрывался. А, взяли биопсию еще. Там какая-то была дырочка в этой трубке. Они взяли проволоку. Как-то... Они туда ее затолкали, в эту дырочку. Что вот эта проволока оказалась у меня в желудке, по-моему. И на мониторе я видела, как они вот этой проволочкой что-то там крутанули. И... И взяли частичку на биопсию и вытащили. Вы знаете, я чувствовала все в желудке, что у меня там что-то делается. Я чувствовала, как будто в меня просто засунули руку и что-то там пытались сделать. Ужасно. <клёх> <клёх> Мы ладно, переходим к концу уже, наконец-таки. Моей истории, наверное, вы уже устали слушать мою болтовню. Итак, заключение. Катаральный рефлюкс эзофагит тип а. Недостаточность кардиального жома. Поверхностный гастрит, катаральный доаденит. В общем, с чем это связано? Причина в том, что за полгода до у меня была последняя операция на колено. А было у меня на тот момент ее, вот, знаете, период за последний год где-то. У меня было три операции на колено. Очень серьезные. И каждую операцию ты пробиваешь курсы таблеток. Да, я пила. Вместе с этими таблетками и таблетки для поддержания правильной работы ЖКТ. Врач сказал, что это на фоне большого количества употребления таблеток. Но у меня есть сомнения по поводу правильности определения причины. Мне назначили лечение, оно вроде как помогает, но соблюдать диету еще 3 месяца, поэтому, точнее, еще уже 2 месяца осталось, да, поэтому здесь я надеюсь на результат какой-то положительный. Но вот именно то, что причина этого всего, мне кажется, накроется кроется все-таки в другом, если я буду права, то я вам расскажу в отдельном ролике, а если не права, значит отдельного ролика еще раз на эту тему не будет. В следующем ролике я расскажу вам о том, какая диета помогает избавиться от гастрита, поддерживать правильную работу ЖКТ и чтобы не было рецидива гастрита. Я расскажу, что мне назначили, как я готовлю и так далее, и так далее. Вам спасибо за просмотр. Было очень приятно пообщаться. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, рассказывайте свои истории. Всем пока!